Всем привет, это канал водного стрима, ведущий Анигилятор. Сегодня мы рассматриваем Медика КСК 2011 ШАЦ. Скажу сразу, это мой самый любимый оперативник из набора при заказах. Кстати, если не хотите быть нубом в данной игре, приходите на канал и смотрите наши советы по данной игре. Сначала поговорим о самом оперативнике, а в конце видео посмотрим всю его ветку раскачки. Основное оружие данного оперативника – пистолет-пулемет, который вначале имеет 20 патронов, а затем емкость увеличится до 30, что выделяет его в лучшую сторону в сравнении с тем же медиком Альфа. Мы имеем хорошую скорострельность и хорошую кучность стрельбы. Идеально для нас дистанция стрельбы – это ближняя дистанция. Он также неплох на средних расстояниях. А вот на дальнее расстояние лучше не тратить много патронов, ведь они у нас кончаются с поразительной скоростью, повторюсь, из-за нашей отличной скорострельности. Да, кстати, на дальней дистанции лучше стрелять короткими очереднями, а еще лучше по 3-4 патрона за раз. Особенно в начале раскачки, когда патронов не так уж и много. Также у нас есть спецсредство, светошумовая граната, которая оглушает на время противника, не причиняя вредам, почти никакого урона, ну, больше царапает. Вещь неплохая, но ситуативная и нужна в ПВЕ не часто, только в конце миссии, при дефах или в редких случаях, когда начинается анархия в бою. Для ПВП, я думаю, оглушение больше зайдет. Но хватит о вооружении, быть мне дамагер, хотя медик может довольно-таки неплохо дамажить. Кстати, опыт нам дается не только за урон, но также и за лечение. Чем же мне нравится данный оперативник? Все дело в его главной фишке ⁇ лечить на расстоянии, это просто шикарно. Данный медик может кидать аптечку на неплохую такую дистанцию, что дает нам массу вариантов его использования. Мы можем кинуть аптечку оперативнику, и он сразу подлечится, либо бросить ее рядом с ним заранее, а также кинуть ее вперед, в сторону, куда двигается наша группа. В у нас увеличится количество одновременно лежащих аптечек, до трех между прочим, что дает опытному медику возможность раскидать их по полю боя, и данная возможность хороша как в ПВП, так и в ПВЕ. Как по мне, данный оперативник универсален для двух режимов. Также одним из плюсов является возможность бросить аптечку на второй этаж, ну или наоборот, со второго этажа на первый, и во многих местах это действительно просто офигенная штука. Данная фишка хороша в ПВЕ, особенно на некоторых картах. Одним из жирных плюсов является то, что мы можем хилять себя сами, что могут далеко не все медики. Также в дальнейшем появится возможность после смерти выкинуть перед собой аптечку, которая может понадобиться союзнику, и это очень прикольно и в принципе всегда полезная фишка. Кстати, данному медику я советую носить с собой из расходников именно стимулятор для пополнения выносливости, потому что это самая важная вещь для данного оперативника. Ну и небольшой лайфхак от меня. Если во время боя, это касается именно ПВЕ режима, у вас кончилась выносливость и вы больше не можете лечить своих союзников, попросите одного из союзников вас убить. Дело в том, что после возрождения, когда ваш союзник вас поднимает, у вас восстанавливается часть выносливости, благодаря которой вы можете продолжать хилять свою пати. Не стоит благодарности. В дальнейшем при раскачке аптечка будет давать вам иммунитет от кровотечения, ну или его останавливать, но это касается уже больше ПВП, так как в ПВЕ режиме эта функция бесполезна. На данном этапе игры, так как появились оперативники совсем недавно, по лечению есть проблемы, но думаю они скоро пропадут. Дело в том, что еще не все привыкли, что медик может кинуть аптечку, и не обращают на это внимания, особенно если она лежит сзади, но сказав голосом или указав на нее через меню, ее очень быстро обнаруживают и подбирают. Как по мне, проще кинуть аптечку чуть-чуть вперед, где ее хорошо видно. Не скрою, что данный медик отчасти некоторым будет сложно в освоении. Лично у меня с этим не возникло никаких проблем, так как... у по моим ощущениям, этот медик был просто создан для меня, но в интерфейсе игры он обозначается как сложный к освоению. Лично данного медика я рекомендую к покупке, потому что я считаю, что он один из лучших оперативников, который доступен в продаже. Также к этим оперативникам я бы, наверное, отнес штурмовика и снайпера. Лично у меня такая идет градация, что идет медик, сокол, а потом идет ворон. И бурбон на последнем месте. Но это уже отдельное видео, которое вы можете посмотреть, пройдя на наш канал и ознакомившись с их содержанием. Ну а дальше мы рассмотрим ветку прокачки данного пиродинка, как я обещал в начале видео. Наши спецспособности. Первым, что мы изучаем, это увеличение боекомплекта пистолет-пулемета, что нас, естественно, начинает радовать. Следующее у нас идет уменьшение затрат на применение способности рога. Запомните, если вы играете медиком, пожалуйста, никогда не бегайте, иначе вас просто заклеймят самым худшим медиком в мире. И вы столько все услышите, что просто пожалеете, что начали играть. Дело в том, что наше лечение зависит от нашей выносливости. То есть либо мы бегаем, либо мы лечим. Поэтому медик никогда не должен бегать только в самой критической ситуации, когда надо поднять своего собрата. Третьим улучшением у нас является уменьшение времени, восстановления способностей, первая помощь, это очень хорошая вещь. Потом у нас естественно идет примен... коллиматор для пистолет-пулемета, кстати очень неплохой, мне бы понравилось с ним бегать. Ну и наконец на пятом уровне у нас открывается спецсред, это наша светошумовая граната. На шестом уровне. Улучшение у нас открывается очень хорошая штука, как э, магазин на 30 патронов, который нас очень хорошо выделяет на фоне того же альфа. Далее у нас следует увеличение боекомплекта спецсредства. Уже получается две гранаты. Следующим у нас идет уменьшение стоимости переменения способности первой помощи, что дает нам возможность чаще лечить. Запомните, этот вот медик бегает именно со шприцом на увеличение выносливости, а именно с адреналином. После этого у нас идет улучшение скучности стрельбы в движении при использовании пистолета. Ну, вещь, конечно, хорошая, но не особо важная. Следующим этапом у нас идет увеличение времени действия спецсредства. Да, это хорошо, оглушение проходит дольше, но еще раз повторюсь, не самое важное средство. Вот эта вещь очень важна, потому что она увеличивает число пакетов, одновременно лежащих на земле. С этого момента вы можете уже кидать три пакета. Например, вы можете встать на балкончике по одной из миссий, кинуть два пакета туда вниз с бумперативником, оставшись со снайпером наверху, оставить пакет себе и в случае чего подлечиться, если надо. То есть очень вещь классная, реально этот медик очень заточен под тактику разбрасывания аптечек. Следующим у нас является увеличение боекомплекта спецсредства до трех светошумовых гранат. После этого идет очень классная тема. Особая черта. Когда оперативник погибает, он может выкинуть перед собой аптечку, которую может подобрать ваш союзник. Соответственно, перед тем, как вас поднять, он просто подхиляется и тем самым вылечится. Это просто шикарная тема. Ни у одного из медиков такой фишки нету. Ни один медик при смерти не выбрасывает аптечку, и даже, блин, честно, медик классный. Даже после, говоря, смерти, он кидает аптечку и приносит пользу. Ну это же не... это же идеально. Ну и предпоследнее улучшение, это особая черта. Данный пакет э, уже имеет возможность остановить кровотечение, либо... Оградить вас от данного кровотечения на определенное количество времени Чистая пвпшная тема и то ситуативная против некоторых оперативников Ну по факту их можно посчитать по пальцам И самое последнее улучшение Это является увеличение количества реанимационных наборов Выдаваемых оперативнику перед боем Вещь хорошая, но естественно роляет только для пве Потому что в пвп данная вещь бесполезна ну и, естественно, последнее. Это у нас идет 4 камуфляжа, которые можно выкачать, чтобы показать, что вы топовый медик. Ну, на этом все. Надеюсь, вам понравилось. Ставьте лайки, дизлайки, подписывайтесь на канал, следите за новостями. Увидимся в сервердоме. Пока-пока.